Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим заварное тесто для эклеров. В сотейники соединяем 125 мл молока, 125 мл воды, 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Добавляем 100 г сливочного масла. И ставим на небольшой огонь, доводим до закипания и до растворения сливочного масла. Убираем с огня и добавляем сразу всю муку, 150 грамм. Тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. И снова возвращаем ковшик на огонь. Уменьшаем огонь до минимального, регулярно помешиваем и завариваем тесто. У меня на это обычно уходит 3-4 минуты. Тесто должно собраться в общий комок. Заварную массу перекладываем сразу в отдельную емкость, чтобы процесс варки прекратился и тесто немного остыло. И в другую емкость выбиваем 3 яйца. Яйца взбалтываем венчиком, либо вилкой и постепенно в несколько раз добавляем яичную массу и перемешиваем. Когда вмешалась одна часть яиц, добавляем следующую часть яиц и продолжаем перемешивать. Заранее нельзя сказать, сколько понадобится яиц для приготовления этого теста. Оно может себя вобрать как 3 яйца, так 4, так и 5. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию. В этот раз у меня ушло ровно 4 яйца. Консистенция теста должна быть не слишком густая и не слишком жидкая, а вот такая, тягучая. Обратите внимание, готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок с насадкой. Духовку ставим разогреваться на 200 градусов, подготавливаем противень либо силиконовый коврик, застилаем их пергаментной бумагой и отсаживаем эклеры. Длина эклеров варьирует примерно от 10 до 12 сантиметров. Смачиваем палец в воде и немного прижимаем образовавшиеся хвостики, чтобы получилось красивее. И отправляем запекаться эклеры в духовку, разогретую до 200 градусов на 30 минут. Ну, конечно же, ориентируйтесь по особенностям вашей духовки. Запекаем до золотистой корочки. Из данного количества теста у меня получилось ровно 25 эклеров. Надеюсь, это видео вам пригодится. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.